как можно самостоятельно и быстро справиться с любым насморком. В этом видео вы узнаете, почему насморки могут затягиваться, что нужно сделать для того, чтобы определить причину затяжного насморка. Я расскажу вам о секретах быстрого лечения насморка с учетом выявленных проблем. В конце видео вы получите бонус, я расскажу вам что можно предпринять для того чтобы ваш ребенок через несколько дней уже не заболел повторно. В наше время наблюдается настоящая эпидемия аллергических заболеваний и на первом месте это аллергический ринит у детей. Причем очень часто этот диагноз к сожалению не ставят и о нем не знают, поэтому неправильно лечат насморки независимо от их причины. Например, насморк может быть вирусной этиологии. Это самая частая проблема для школьников. То есть, получил вирус, прежде всего реагирует слизистая оболочка носа. Случается заложенность и слизистое выделение из носа. Но если у здорового ребенка иммунитет с этим вирусом справляется быстро и ликвидирует его, то если у ребенка имеется аллергический ринит, то иммунитет на вирус, который попадает в слизистую оболочку, реагирует неправильно. То есть иммунитет работает по аллергическому пути. На вирусный антиген, на белковую молекулу, иммунитет реагирует не должным образом, а именно аллергическим. И это приводит к тому, что отек слизистой оболочки становится больше, чем это необходимо для привлечения обычных клеток иммунных, для того, чтобы работал иммунитет. И образуется больше слизи. И все это, к сожалению, Создает благоприятную среду для того, чтобы вирус длительное время находился в слизистой оболочке. И он действительно может там находиться не как мы раньше думали 3-5 дней, а целыми неделями. Поэтому идет замкнутый круг. То есть, на вирус слизистая оболочка аллергизируется. Эта аллергическая реакция способствует тому, что вирус длительное время находится в слизистой оболочке и один процесс тянет другой, поэтому при лечении наша задача разомкнуть этот круг. аллергический ринит может быть на все, что угодно, чаще всего на пыль, но постоянной аллергической реакции может и не быть, но на каждый вирус слизистая оболочка может дополнительно аллергизироваться. Следующая причина это проблемы с носоглоткой, проблемы с аденоидами, особенно она очень, Популярно для дошкольников. При наличии частых насморков аденоиды они не успевают сократиться. В них не успевает стихнуть обострение и запускается хронический аденоидит. И этот очаг хронического воспаления он нарушает работу местного иммунитета и приводит, во-первых, к на... частым насморкам, во-вторых, насморки затягиваются. Потому что сзади в носоглотке блок, он мешает нормальной работе носа, Начинает застаиваться слизь, туда присоединяется микробная флора и насморк начинает быть затяжным. Если ребенок старше 7-8 лет, у него уже активно функционируют пазухи носа, в которых тоже может запускаться затяжной воспалительный процесс. Также в пазухах могут быть, например, кисты, которые могут давить в свою очередь на стенки и нарушать работу носа, поэтому... Детям старше 7 лет при затяжных насморках обязательно хотя бы периодически проводим рентген пазух носа для того, чтобы нам быть уверенными, что в пазухах все в порядке. Если у ребенка имеется выраженное искривление перегородки носа, то с годами оно начинает оказывать влияние на аэродинамику. Слизистая оболочка устает в таком режиме работать и постепенно начинает разрастаться и набухать. Это действительно проблема, которая может запускать затяжные и частые насморки. Поэтому, если есть выраженное искривление перегородки носа, мы обязательно на него обращаем внимание. Кроме всего прочего, на работу носа может оказывать влияние и даже желудок. Если у ребенка имеются постоянные забросы из желудка в пищевод, от этого могут раздражаться дыхательные пути, и может страдать в том числе слизистая оболочка носа, которая может хронически отекать и при любом вирусном насморке этот, этот отек многократно усиливается и затягивается. Поэтому ребенок может болеть как часто, так и часто у него могут быть затяжные насморки. План обследования при затяжном насморке логично вытекает из тех причин, о которых мы уже сегодня с вами поговорили. И первое, что вы должны сделать, это посмотреть на носоглотку ребенка, если это дошкольник, либо ученик младшего школьного возраста. Как правило, диагностику мы проводим либо с помощью эндоскопа, или с помощью рентгена. Эндоскоп, конечно, информативнее, потому что кроме степени увеличения аденоидов, он может показать наличие или отсутствие воспалительного процесса в носоглотке. Второе, что вы должны сделать, это исключить аллергию, независимо от возраста ребенка. Как правило, диагностика проводится или по анализам крови, я обычно назначаю формулу клинического анализа крови, смотрю, повышены там азинофилы или нет, иммуноглобулин Е общий и азинофильный котенный белок. Это биохимические анализы крови. Аллергологи также могут назначать кожные скарификационные пробы, то есть царапки на коже с аллергенами и смотрят, на что может быть реакция. Также аллергологи могут назначать дополнительное обследование анализы крови, которые могут или подтвердить аллергию или ее исключить. Но в плане исключения здесь есть очень важный момент. У детей, чаще всего младшего возраста, например, в 2, в 3 года, в 5 лет, иногда даже в 7, не всегда аллергия проявляется по анализам крови и не всегда ее удается поймать. Поэтому, если мы видим признаки клинические возможного аллергического ренита, то к проблеме относимся как к аллергии. Третье, что вы должны сделать, это исключить воспалительные изменения в пазухах носа, особенно если ребенок старше 7-8 лет. Для этого делается рентген придаточных пазух носа. У детей старше 10-12 лет на работу носа может влиять искривление перегородки носа, которого делить на две половинки, на левую и на правую. Поэтому у ребенка, Школьников, у старшеклассников мы обязательно смотрим степень скривления перегородки носа, если она есть. При выраженной деформации перегородки носа мы рекомендуем ее устранять для того, чтобы нормализовать аэродинамику носа, чтобы нос работал нормально и чтобы насморки не затягивались. Кроме всего прочего, при затяжных насморках можно исключить наличие рефлюкса, то есть забросов из желудка в пищевод. Но я обычно это назначаю в последнюю очередь. Если исключили аллергию, если исключили воспаление в носоглотке, воспаление в пазухах носа, либо уже позанимались лечением, но это лечение не приносит достаточного результата, обязательно стараемся исключить рефлюксную болезнь, то есть забросы из желудка в пищевод, которые могут приводить в том числе к затяжному насморку. И если вы все сделаете правильно, если вы найдете ту проблему, которая запускает ваш затяжной ринит, то насморк уже будет проходить быстро. Выявление проблем вызывающих затяжные частые насморки- это еще полдела. Нужно также уметь лечить затяжной насморк. И первое, что вы должны сделать- вымыть оттуда вирусные и антибактериальные антигены, то есть по простому, «Попромывать нос». Самый эффективный способ промывания носа для дошкольников – это промывание физраствором с помощью назального аспиратора. Пожалуйста, перейдите, после просмотра видео можете вернуться и перейти вот по этой ссылке, для того, чтобы посмотреть, как грамотно промывать нос дошкольнику. Если ребенок старше 7 лет, то я рекомендую ему промывать нос с помощью назальных леек. Или вы можете приобрести аквамарис с лейкой, это коробка, в которой будет леечка и порошки. Соответственно, приготовили раствор, наклоняете голову вниз над раковиной, поворачиваете ее вбок, в бок. верхнюю ноздрю начинаете раствор заливать, с нижней он начинает вытекать. Таким способом вы безопасно промоете глубокие отделы носа и носоглотку. Также такую лейку для промывания носа можно приобрести, как правило, в любом магазине йоги. Прекрасно, промыли нос, двигаемся дальше. Второе, что мы должны сделать, это заблокировать аллергические реакции, особенно если у ребенка подтверждена аллергия. Для этого мы назначаем антигистаминные препараты, то есть противоаллергические капли для детей, дозировки согласно вашего возраста. Я обычно назначаю антигистаминные препараты на 7-10 дней. Но только антигистаминных препаратов бывает недостаточно, и мы обязательно пользуемся нашей палочкой выручалочкой и интраназальными глюкокортикостероидами. Самым популярным препаратом из них является Назанекс. Но если вам накладно покупать Назанекс или он по каким-то причинам вам не подходит, существует кучу аналогов. Это и Авамис, и Флексоназы, или Дезринит, и так далее. Многие педиатры и даже многие лор-врачи боятся этих препаратов при ОРВИ, потому что существует устаревшее мнение, что эти препараты начинают способствовать нарушению местного иммунитета, его снижению и распространению вирусов. Но на самом деле это далеко не так. И уже несколькими научными работами, даже многими научными работами, европейскими и российскими, доказано, что эти препараты значимо не оказывают влияние на работу местного иммунитета, а их противоотечное и противовоспалительное действие, их положительные качества много многократно превышают то незначительное влияние на местный иммунитет и в итоге гораздо быстрее позволяют нам вылечить затянувшийся насморк. Для использования этих препаратов имеются противопоказания, поэтому если вы давно не были у -врача, обязательно сходите к доктору и уточните, можно ли вам пользоваться этими препаратами типа Нозенекса, нет ли у вас противопоказаний и желательно подобрать дозу, которая будет адекватна вашему возрасту и вашему состоянию слизистых оболочек. Следующий шаг – это противовирусная терапия. Если вы только-только заболели, то вы имеете возможность оказать хорошее влияние на вирус. Для этого в первый день-два вы можете давать ребенку противовирусные препараты. Как правило, эти препараты, они способствуют выработке интерферонов, либо сами по себе содержат интерфероны. Но стоит знать, что они работают день-максимум два, поэтому я обычно назначаю противовирусные препараты не дольше, чем три дня. Дальше это пустая трата денег. Если насморк уже затянулся и беспокоит уже не первую неделю, и те препараты, о которых мы с вами уже поговорили, не помогают, я обычно дозначаю противовирусные препараты, которые влияют и на затяжные насморки. Например, виферон. Это интерферон, но который мы назначаем в свечах, и при всасывании его в кровь он действительно начинает работать и давать хорошее противовирусное действие. У виферона существует несколько дозировок, которые можно подобрать для любого практически возраста ребенка. Также я в своей практике люблю назначать препарат циклоферон, действие которого доказано. Но вот эти мощные противовирусные препараты... Пусть назначит вам доктор, пусть вам педиатр или лор-врач подверет адекватную, хорошую для вас дозировку и оптимальный по продолжительности курс лечения. Если у ребенка в течение нескольких дней появляются желтые и зеленые выделения из носа и на тех способах лечения, о которых мы уже поговорили, эти выделения не уходят, я обычно дозначаю местные антибактериальные препараты. То, что продается для носа, их не так много, это полидекса или изофра. Если ими ребенок уже за последнее время лечился или они не помогают, я использую глазные капли, например, тобрекс, альбуцит, Левомицетиновые капли, то есть у нас есть арсенал который мы можем использовать это местные антибиотики потому что системные антибиотики мы назначаем только в самых крайних случаях как правило если есть осложнение насморка это основные способы лечения которые мы используем при затяжных и частых насморках если вы не справляетесь обязательно обращайтесь к врачу и вместе с доктором подбирайте адекватную и хорошую терапию ну а теперь обещанный бонус что можно предпринять для того, чтобы ребенок уже через два дня после выздоровления не подхватил новый насморк? Прежде всего, вы должны заботиться о нормальной работе иммунитета, особенно местного иммунитета ребенка в верхних дыхательных путях, поэтому вы должны заботиться о влажности слизистых оболочек до посещения детского дошкольного учреждения либо школы и после прихода ребенка из детского учреждения увлажняйте ему нос или готовыми препаратами с морской водой и изотоническими, такими как аквалора, аквамарис и так далее. Или берете обычный физраствор, заливаете его в назальную, в любой назальный пустой флакон и используете его, пшик в одну, пшик в другую, увлажняете слизистую оболочку носа до детского учреждения и после, потому что в детских садах и школах очень пересушен воздух, это нарушает работу местного иммунитета. Второе, что мы можем предпринять, это улучшить выведение э, иммунных клеточек из слизистой оболочки в слизь, их проникновение. Для этого существуют или... Натуральные препараты, например, сок алоэ вера, который вы можете капать по одной капельке в каждую ноздрю 2-3 раза в день ребенку на протяжении 7-10 дней. Но это при условии того, что если у ребенка нет аллергии на растения, нет аллергии на цветение, в таком случае натуральные препараты можно использовать. Также можно использовать готовый препарат, который называется Деринат. Мы его назначаем по 1-2 капли в каждую ноздрю 3 раза в день, либо по одному-два впрыска, в зависимости от возраста. Этот препарат также способствует тому, что иммунные клетки и антитела, они выходят в слизь и соответственно в два раза лучше защищают ребенка от той инфекции, которую он получает в детском саду или школе. Есть еще один важный момент. Ребенок инфекцию постепенно на слизистой оболочке, грубо говоря, накапливает. Поэтому, если вы ходите в детский сад и у вас есть возможность в среду сделать перерыв, делайте этот перерыв. В понедельник, вторник походили, набрали флору, в среду сделали перерыв, иммунитет с этой флорой справился, количество вирусов и микробов на слизистой оболочке уменьшилось, негативные реакции снизились и ребенок с этим справился и не заболел. Поэтому лечитесь правильно, занимайтесь профилактикой насморков, и тогда ваш ребенок будет быстро выздоравливать и редко болеть. Увидимся, пока!